Приветствую 2 февраля, обзор рынка Не выходил в эфир, ждал отскока Что мы видим сейчас на пятнашечке, что происходит да? Помните, я раньше говорил, жду цену в районе 8-9 тысяч на 8 тысяч Говорил о том, что есть поддержка достаточно сильная ну, и сидел, наблюдал, как свеча немножечко уходит вниз 8, да, 7,950, 7,940. Я уже как бы начал расстраиваться, думал, что как-то и поддержки-то, собственно, не видно, да? что происходит, где она. Ну, и вот буквально через там несколько... Несколько минут это все дело с огромным объемом, просто аномальным, выскочило вверх. И э, сейчас как бы пытается держать позиции, пытается, ну точнее их отбивать, да, отбивать всеми силами. Пытается продвигаться вверх. Не очень еще хорошо получается все, но тем не менее. Могу теперь сказать уже, где дно, друзья. Дно очередное, да, и будем надеяться, что последнее. Ну вот как раз на тысячах. Теперь будем... Отх отскакивать от него, скажем так, да, если будет еще падение, будем смотреть его и ждать, когда же он от него отско отскочит или же пойдет вниз, тогда уже совсем другие, совсем другие цены. Так, чем вас обрадовать? Да, обрадовать вас, пожалуй, еще нечем, ничего сказать толком не могу, хорошего, конец-то или не конец, или... Все, все только начинается, ничего утверждать не могу, к сожалению, да, но как бы там ни было, отбились от 8000 и хорошо, по крайней мере отбились пока. Насколько мы удержим это, это, это все дело, неизвестно, нужно ждать закрытия дня, на дневке еще видны объемы, да, но не, не настолько, я думаю, до закрытия они еще поднимутся, на пятнашке же объем, конечно большой большой достаточно ужасный день да с точки зрения как бы инвесторов очень много кто прям за голову сегодня хватался там я видел тоже блина есть такой известный достаточно инвестор криптовалютный постоянно он постит свои свой криптопортфель в блокфолио instagram инстаграм и так далее в Твиттере он тоже еще присутствует. Так Сегодня интересная фотка его была там в Инстаграме. Он сидит задумчивый. Достаточно потеря больше 50%, с 4 миллионов до 2. Это уже достаточно ощутимо. Друзья, ну давайте будем надеяться на лучше, да? Я уже который день вам, вас посылаю отдыхать, потому что э, на психу на это все действует Эти красные дни, да, скажем так, или кровавые, их там еще любят называть Я там сегодня заголовки статей смотрю в интернете, там кровавые бани и так далее Ну в общем, интересно достаточно Ну и смотрите, а еще в чем особенность, да, э, вот этих вот движений Когда происходит вот такое вот падение Большое вы обратите внимание и понаблюдайте, если хотите, да, то всегда за ним происходит отскок, вот, он как бы не будет продолжаться достаточно долгое время, вот, мы можем тоже здесь посмотреть, да, Постоянно были какие-то отскоки, то есть дает нам надежду на то, что все-таки в скором-скором времени рынок развернет. Так, здесь еще напоминаю, что у нас когда там через неделю вроде бы должен состояться китайский Новый год, да, у меня там есть небольшой ресерч небольшой относительно этого китайского Нового года по прошлым годам, есть там одна интересная характерная закономерность, так что если будет интересно, сделаю о ней видео, вы лайки поставьте этому, да, которое вот сейчас будет и потом посмотрим Посмотрим по вашим лайкам То конкретно по монетам Эфир, к сожалению, сдал свои позиции Я вчера говорил о том, что это хороший инструмент для торговли внутри дня Но уже нет, к сожалению Сглазил, наверное, да Шел он в своем восходящем диапазоне, восходящем тренде Все хорошо было и тут на тебе Коин решил сходить еще вниз, да Еще напугать всех Постричь некоторых пушистых пушистых, милых э, и так далее. Ну и эфир, конечно, дал ну, большую просадку, что там говорить. Да, в принципе, вся Альта сегодня повылетала там больше и на, 30, и на 30%. Я видел, были некоторые из них э, ну, очень большие, очень большие коррекции, откаты, даже те, которые шли, показывали. Какую-то силу и все это на том фоне, что вот представьте себе: то есть постоянно ежедневно выходят какие-то новости разработчиков, я имею в виду по другим альткоинам, какие-то встречи, метапы, там, конференции, обновление систем. Да, вот это вот все происходит, то есть идет работа, она же никуда не остановилась, правильно? То есть, люди работают на технической составляющей над прогрессом своих технологий, своих монет и так далее и тому подобное. И, тем не менее, это не дает им даже никакого шанса, абсолютно. То есть биток просаживается, так что, друзья, никакие ваши там новости абсолютно никак, никакого отношения к этому не имеют. Вот так вот. Вот что касаемо трейдинга по новостям. По новостям очень хорошо торговать, когда идет восходящий рынок, да, тогда очень интересно, они начинают прыгать одна за другой, да, очень было просто определять, какую же монету взять следующую, да, ровно ту, которую... еще не выстрелила как было а, ровно с тем же немом который долго долго сидел а, в аутсайдерах потом дал несколько иксов тот же Сивик, до да, который точно также себя вел никак абсолютно не реагировал на рост остального крипто рынка после чего наверное, тоже дал хорошие иксы поэтому мораль этой басни такова. Друзья, следите за биткоином. Все новости, это все хорошо, но если биткоин будет кашлять, будет кашлять все, все подряд. Пока происходит именно так. Так, и это к тому, что мы каждый день практически теряем э, по коин-маркету господство до да, биткоина, там, дедушки э, этого всего крипторынка в процентном соотношении. Сколько там она на сегодня составляет, сейчас мы посмотрим. Доминанса 35,8%. Да? Как вы сами понимаете, капитализация тоже, тоже достаточно снижается. С 800 миллиардов да, мы снизились уже до 395. Спасибо за внимание к моему видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. До завтра. Пока.